Всех Приветствуем сегодня берем интервью в рамках мероприятия на стенде Века Мосбил 2019 международная выставка нам удалось сейчас в процессе удастся взять интервью Александр Уланов эксперт в направлении монтажа светопрозрачных конструкций учебного центра Века Профессионал. Добрый день. Приветствую. Хотел поинтересоваться, но ну, в принципе до этого были мы знакомы, так да. сказать, да, на обучениях по монтажу. А, такой огромный опыт э, в этой сфере, а, в первую очередь с, с, э, ну, рабо, раб, в работе, в числе, с рекламациями. А хотелось бы уточнить, вообще, ну, на самом деле, может быть, не по экспонатам, да, а непосредственно по монтажу, э, что на сегодняшний день, вообще, по вашему мнению, какое значение имеет э, в конструкции монтаж. Мы э, разговаривали с, с разными людьми. По тем клиентам, которых к нам обращаются, зачастую люди, выбирая окно, ориентируются на оконную раму. Даже не на оконную раму, а на производителя, на бренд-производитель бренд, да. профиля. Соответственно, ну, может быть, раньше это имело какое-то значение, все-таки больше, наверное, да, потому что ну, на сегодняшний день, к сожалению, встречаются бренды, которые, то есть, раньше за брендом тянулись и все остальные качественные комплектующие. Сегодня, к сожалению, приходится сталкиваться с тем, что за брендом как бы Не всегда следуют след... другие качества. Да, да. Так, И, соответственно, к а, то есть ориентируюсь. Баланс клиент... качественного уровня комплектующих в огне. <связываем> как, <скажу связываем> ну да, да. Это, наверное, хорошее слово, как раз, которое описывает ситуацию. И на самом деле на сегодняшний день простому обывателю, наверное, сложно разобраться. Но это что касается самой конструкции. Но все-таки, опять же, да, если возвращаясь к конечному потребителю, ну, процентов, наверное, 15-20 людей обращают внимание на монтаж, хотя бы задаются этим вопросом и к сожалению зачастую а, ограничивается а, их знание по госту вы монтаж делаете да, или да. нет да Просто то есть а что это такое зачастую даже в оконных компаниях менеджеры в принципе не имеют немножко то есть монтаж это значит ленты все то есть жестко железно с лентами или без лент то есть количество крепления остальные какие-то параметры они к сожалению учитывать так вот Вопрос в чем, да? Какое значение, по вашему мнению, имеет монтаж и на каком уровне сегодня он находится? Окей. Да, okay. Николай, на данный момент есть определенная статистика рекламации на жилье и на окна. Так вот, цифры следующие, что 70% всех рекламаций на жилье, на вновь сдаваемое, скажем так, куда люди заезжают жить, покупают себе квартиры, 70% это рекламации по окнам и из них 70% это рекламация в области монтажа. То есть вот это вот, насколько это важно и насколько это актуально. А теперь вопрос второй, что определяет качество монтажа. Безусловно, как вы правильно совершенно говорите, сейчас до сих пор есть вот такая тенденция на рынке, что априорно считается, что если мы декларируем, как это сейчас говорят, что мы производим монтаж по ГОСТу, мало того, что мы как бы, ну, вроде бы уже автоматически его и делаем. Просто мы говорим, что мы делаем все по ГОСТу, мы применяем, как вы опять же совершенно правильно сказали, какие-то материалы, чаще всего ленточные материалы, но это чистая правда. Иногда еще применяются мастичные герметики. И вроде как на этом все останавливается, что да, качественный монтаж, это как вам монтаж, по ГОСТу так сложилось просто усилиями некоторых производителей герметизирующих материалов, что монтаж по ГОСТу ассоциируется напрямую с какими-то конкретными материалами. Прошу прощения за, за тавтологию, но никуда от этого не деться, рынок так сложился. Но безусловно, наличие или там просто сам факт наличия в проеме каких-то материалов, это еще вовсе не говорит о том, что клиент получит то, что ожидает. То есть, монтаж качество монтажа вовсе не ограничивается фактом наличия этих материалов. Даже если мы говорим конкретно об этом типе, скажем так, изоляции монтажного шва, безусловно, и это еще нужно правильно применить, чего тоже не делается. Так что, конечно же, качество монтажа это один из краеугольных камней. Но недаром существует такой слоган, что даже самый лучший оконный блок никогда не станет лучшим окном без качественного монтажа. Да, тут, безусловно, трудно переоценить эти вопросы. Если говорить о том, что является определяющим в качестве монтажа, какие факторы вот, основные, я бы, ну, немножко, как чуть-чуть в этой теме, сделал для себя однозначные выводы, что качество, по сути, определяется тремя составляющими. Как бы такими обобщенными, безусловно. Эти составляющие можно разбивать на какие угодно компоненты на какую угодно детальность, То получается так, что качество монтажа ограничивается или не ограничивается, характеризуется тремя факторами, первое, поскольку мы чаще всего применяем в качестве теплоизоляции и вообще заполнение монтажных швов, монтажную пену, в первую очередь она нуждается в защите от ультрафиолета. Это всем понятно. Это как материал, как полиуретан. И она нуждается в защите от воды, как утеплитель. Значит, первое и очевидное, нам нужно защитить основной материал монтажного шла от воды и от солнца. То есть сделать гидроизоляцию с защитой от ультрафиолета. Следующий крайне важный момент – это механическая прочность, механическая стабильность окна. Здесь за это отвечают крепеж и колодки. Без правильного крепежа, без правильных колодок окно не будет нормально работать, будут где-то провисания, будут где-то какие-то оседания, что, естественно, исключает всякую возможность называть его качественным, это окно. И третья такая укрупненная составляющая, это теплотехника, узла примыкания, часто уделяет внимание только лишь монтажному шву, и все разговоры входят вокруг монтажного шва. Давайте сделаем его как можно теплее, давайте сделаем его как можно герметичнее, но при этом мы не учитываем влияние каких-то других э, факторов. Э, узел привыкания состоит не только из монтажного шва, он состоит еще и из стены, которая прилегает к этому монтажному шву, то есть фактически формирует проем, и из коробки оконного блока. У нас в узле, то есть в окне, работает не только монтажный шов, а весь узел примыкания. И поэтому, конечно, нужно уделять внимание всем этим элементам. И так сложилось, что именно стена является наиболее частым источником этих проблем. А как вы знаете, не мне вам рассказывать, что у нас стандартизировано... Именно э, стандартизирован именно сам монтажный шок. У нас нет стандарта на узел примыкания. И в этом как раз большая проблема. Так что, если вот вкратце о э, влиянии монтажного узла, то есть вообще монтажа на качество окна, оно безусловное. Повторю, 70% всех рекламаций на новое жилье это рекламации на окна, и из них 70% на монтаж. И второй аспект, это э, как я уже сказал, три составляющих качественного монтажа, которые без которых качественный монтаж никак у нас с вами не получится. Это гидроизоляция защиты от ультрафиолета, это правильный крепеж и колодки, и третье, это теплотехника узла примыкания. То есть не продувает и не промерзает. Вот это так, если коротко об этом. В двух словах. двух словах, да. Приходится еще сталкиваться с такими проблемами, что, наверное, эта специфика, опять же, нескольких последних лет у ну, нескольких это 5 плюс-минус да а, еще и качество комплектующих то есть при монтаже то есть да если раньше ну к примеру там 5-7 лет назад и больше ну, мы берем баллон пены, который одевается на пистолет Ее, В принципе, вне зависимости от бренда, наверное, производителя Она вся имела достаточно да, плотность Плотность имела, ну, характеристики очень высокие Сегодня приходится сталкиваться с тем, что, ну, к сожалению, это не всегда так то есть, да и на самом деле к сожалению найти информацию что туда в этот баллон помещают да да то есть ни один никто не скажет с кем приходится открытая технологическая информация да то есть и а, по сути то есть на сегодняшний день мало даже ну вот в этом плане как по вашему опыту да мало наверное даже ну не то что мало а то есть можно взять Материалы, у которых есть сертификаты, которые вроде бы как соответствуют. Выполнить монтаж, соответственно, с необходимым количеством крепежных элементов. Ну, все, соответственно, по технологии, но качество комплектующих, к сожалению, вот в этом плане. Как вам, ну, вообще с этим сталкивались, как с этим делом стоит. Да, да, безусловно, с, ä, вопросы с качеством, вопросы о качестве комплектующих задаются ежедневно и повсеместно. А, качество, вы, Николай, совершенно правы, к сожалению. но Трудно назвать его возрастающим, это качество. Все стремятся, как это сейчас модно говорить, к оптимизации себестоимости да, и так далее. Это, понятно, красивые слова, за которыми кроется банальное удешевление на всех этапах производства, чего, чего бы то ни было и безусловно монтажные материалы любые и ленты и герметики и, и монтажные пены и, и крепеж к сожалению в том числе ну все страдают конечно снижением качества что здесь можно посоветовать да честно говоря даже не знаю наверное Выбирать те материалы, которые для вас наиболее подходят. Конечно, стоит, наверное, начать с каких-то именитых брендов. Но все-таки э, репутация именитого бренда, э, как это правильно сказать, э, гораздо опаснее э, испортить именно именитый бренд, чем испортить какой-то свеже появившийся, Быстренько заменить его на какой-то другой. И, в общем-то, никаких проблем. Так что именитые бренды не заинтересованы, чаще всего, не заинтересованы в том, чтобы... Ну, Извиняюсь, там, обмараться о, о, о какие-то нехорошие вещи. Так что, с чего бы надо начать, это, наверное, с выбора каких-то э, материалов именитого бренда. И среди них уже выбирать, ну, я извиняюсь, на зубок, на нюх на, как так сказать, тактильные ощущения, то есть надо пробовать. К сожалению, сейчас э, так сложилось, увы, что просто доверять, например, тем же самым сертификатом соответствия, ну не всегда можно. Если об этом о сертификации говорить, э, не осталось почти ни одного такого полноценного сертификационного центра, они просто все позакрывались. Если говорить о московских центрах, не из физики, к сожалению, не лучшие времена, ни из строя, тоже, мягко говоря, не лучшие времена, то есть авторитетных испытательных центров осталось буквально перечитать по пальцам и поэтому, конечно, на этой почве вылезают вот всякие предприимчивые, мягко говоря, ребята, которые ну, как я известно, за, за грубость делаю просто левые сертификаты за деньги. И этими сертификатами вот эти горе-продавцы пользуются. Так что, конечно, качество, увы. Но э, не все так плохо. На рынке есть качественные материалы. Просто нужно очень внимательно относиться к вопросу выбора этих материалов. И не делать какие-то поспешные выборы. Ну опять же, ведь все выливается в цену. Да, безусловно. То есть, дешевые... Дешево хорошо не бывает, как правило, да? к, сожалению, к сожалению, прямая зависимость. Если есть качество, оно каким-то образом должно быть реализовано. Реализовать его как бы из воздуха, это качество, но, как правило, невозможно. Нужны какие-то инвестиции, технологии, это, ну, все, все понятно. Для того, чтобы сделать качественный продукт, нужно вложиться в него всей душой и финансами, как правило. Так что цена, да, она здесь должна в первую очередь, пожалуй, даже насторожить. Да? Да. Дешевость хорошо не бывает. Ну и вопрос, который мы достаточно часто задаем, заключается он в чем? Как на сегодняшний день обычному потребителю, обычному заказчику, который хочет купить окно, не просто а как подешевле, да? а ну, те, э, человек, который э, хочет приобрести со, окно со, со, с его характеристиками высокими и со сроком службы большим. Э, соответственно, как ему быть, на что стоит обратить внимание, чтобы ну, вот, не попасться на так называемые одноразовые окна, которые придется поменять, поменять там, за пару сезонов, то есть и... Да, ну, Николай, вопрос понятен, ничего нового не скажу, буду абсолютно банален. В первую очередь, конечно, ну, нужно смотреть на сам статус компании, когда вы хотите заказывать Это должна быть ну, какая-то понятная фирма. То есть это не просто какое-то объявление в газетке, да, где вообще не пойми, чего там сделал. Это должна быть какая-то ну, серьезная какая-то компания, пожалуй. Следующий шаг это нужно посмотреть, на каких комплектующих она работает. Чтобы это тоже были какие-то ну, именитые бренды. Конечно, я никого не буду называть, да, я могу назвать только компанию века. Да. Естественно, так сказать, улыбнувшись, сказать, что века это номер один, это является чистой правдой. Но опять же, я, так сказать, да, определенную с улыбкой, конечно, все это делаю. Хотя, повторюсь, здесь скромности совершенно не нужно. Так вот второй шаг это понять на каких комплектующих работает эта компания, понять достойны эти комплектующие вообще внимания или нет. Ну и следующее конечно это качество монтажа пообщаться со специалистами компании выяснить что они вообще знают о монтаже как они это все вам будут объяснять то есть уровень компетенции персонала этой компании понятное дело что как бы со всеми не пообщаешься да там не поедешь на производство не залезешь там никому в душу но по крайней мере какие-то предварительные выводы можно сделать но и отзывы отзывы без них тоже никуда то есть почитать отзывы в интернете хотя мы тоже понимаем как работает интернет-маркетинг здесь все, все это ясно но к сожалению тут никаких секретов, я не могу сказать ничего такого, чего не, не знал бы любой здравомыслящий человек в этом плане. Просто внимательность, не делать поспешные выводы и не бежать за дешевизной, это уж точно. Потому что, как мы уже с вами говорили, и все это понимают, что дешево хорошо, к сожалению, в окне точно дешево хорошо не бывает, к сожалению. Ну ладно, спасибо большое, Александр за... да, приятно удачи вам. Да, да, да.